Добрый день, друзья! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Короткое информационное сообщение. Смотрите, вот есть сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. И на этом сайте опубликовали новость еще 11 мая о том, что выезд студентов за границу в условиях военного положения. Ну и опять же тут перечислили его вот целое... Видите, картинка, эта картинка гуляет в интернете. Я заходил на сайт э, Министерства обороны, я не нашел подтверждение этой информации, понимаете. Вот не нашел ни эту картинку, не знаю, я пытался найти последние новости, пересмотрел, не нашел. Также я не нашел ничего нового на сайте э, ГОС этой погранслужбы. тоже Только вот старая информация, о которой я рассказывал. И опять же, смотрите, ну вот, вот эта новость, да, Чтоб помочь, написано, да, что в ней, чтобы помочь организации этого процесса, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы подготовили разъяснительную инфографику. То есть, ну, если вы зайдете, посмотрите, чем должно заниматься положение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированной территории Украины, то точно не этим. Вот И не вопросом выезда за границу там студентов и так далее и тому подобное. Это вообще не к ним. Я так понимаю, эта тема используется. Я вот смотрю, как блогеры это все подают. То есть сейчас, э, ну, вы меня тоже извините, что я уже, у меня был ролик об этих, о праве выезда за границу студентам в том числе, и я вот еще раз опять, понимаете, вы меня за это извините, я не пытаюсь как-то набрать там, эти просмотров перетащить или что-то еще, ну просто из-за того, что информация появляется, а люди обращаются, я думаю, что было бы полезно, ну, сказать, что, смотрите, ну, значит идет какое-то бурление, может быть, кто-то пробовал там пару недель назад выехать, и не получалось, а сейчас вот из-за того, что они вот, как говорятся, с инфографикой и все такое, то, может быть, все-таки можно еще раз попробовать. Я только лишь с этой целью записываю повторный ролик. Вот. И тут они пишут, опять же, что необходимо... А, во-первых, студенты какие? Это студенты, которые обучаются за границей на дневной или смешанной форме получения образования. И вот, что им нужно. Им нужно соответствующую... Документ, что, который предоставляет право на пересечение государственной границы. Это сейчас дают в этих центрах комплектации э, справку такую, дозвил там, довидка, что не заперечуем, на перетен кордону, такому-то, такому-то. Вот. Ну тут даже в этой инфографике ну, написано, вот смотрите, вот первое, да, документ, который дает право на пересечение государственной границы. И тут же в этом же, в этом же списке, дозвил на Пареттен кордону от керевника соответствующего центра комплектования и социальной поддержки. Это что, не одно и то же? Это же одно и то же. Зачем писать? То есть, чтобы люди что, бегали и думали, а что это такое? Опять же, эта информация вот тут тоже, если мы смотрим, ну, взяли бы и переписали, как здесь, на сайте этой Госпогранслужбы. Вот этот список, я ссылку на видео прикреплю. Это еще 3 мая. То есть, 3 мая уже вопрос был решен. Тут это министерство мешалось от 11 числа. И что, они сделали эту инфографику? То есть в чем, в чем конкретно польза этого министерства, в этой работе? Сделать инфографику? Ну, такую инфографику несложно было бы сделать, я думаю, и я бы сам бы справился. Вот. Ну, я, мне кажется, это все, как знаете, вот для пиара. Что вот мы тут что-то сделали и так далее и тому подобное. Почему? Потому что вот даже вот на этой... В эту субботу мне писал человек, а его не выпустили. Тоже, ну, то есть, смотрите. Хотя 11 число, казалось бы, уже прошло. Но может сегодня там понедельник, да более-менее. Ну и вот, что еще тут написано. Документ, который подтверждает обучение в учреждении высшего образования, да, за границей. Какой документ? Ну, вы уже написали, что это или это студенческий, или это справка. Или это что? Ну, что? Какой за границей документ вам нужен? Конкретики никакой нет. А потом будет человек, который будет непосредственно на пункте пропуска, говорит, а нет, мне надо студенческий. А мне надо с переводом и натуральным заверением. Так как тут написано, да, что нужно, чтобы был студенческий. Вот, видите, тут написано. Тут более конкретно на сайте написано. То есть в инфографике написано не так подробно, как написано вот в этом третьем пункте, вот тут по вот этой ссылке на сайте госпогранслужбы То есть, ну, я думаю, все-таки надо ориентироваться на этот перечень. Ой, поэтому, ну, вот как-то так. Не знаю, может попробуйте еще раз, кто из студентов не мог выехать, чтобы была актуальная информация. И еще раз скажу, что я на данный момент, ну, я записывал видео и говорил, что если есть студент, у которого есть этот пакет документов, и его все равно не выпускают, обращайтесь, берите решение, отказ, решение письменное на пункте пропуска о запрете выезда за границу, и будем подавать в суд. Ну, то есть, надо как-то, ну, это... решение этой проблемы может поставить точку только суд. Да, ну вот, смотрите, уже все вмешались уже даже министерство... Реинтеграция оккупированных территорий, понимаете? Ну, это точно не их компетенция, это поверьте мне. Никто не поверит, вы можете положение посмотреть их, чем они должны заниматься. Точно не вопросами пересечения границ. Если бы это вопрос был пересечения границы на временно оккупированную территорию, тогда да, но это же стран Европы, Евросоюза. В общем, спасибо за внимание. Такой короткий ролик на такую тему.